Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси народ православный, от вражеских год жестокой войны, защити милостью своей, защити милостью своих детей и женщин, укроет погибли стариков и матерей, сбереги от ранения, награди от мучения, молюсь тебе за весь народ, пускай же мир скорее придет, да будет воля Твоя. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, спаси народ православный от вражеских пуль жестокой войны, защити милостью у своих детей и женщин, укрой от погибели стариков и матерей, сбереги от ранения, огради от мучения, молюсь Тебе за весь народ, пускай же мир скорее придет, да будет воля Твоя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси народ православный от вражеских путь жестокой войны.